Да. Героям да. Слава! Там было глядел геоне, наверное, я так забрал. Да! И включила эту, блин! Да. Героям Слава! Ошлыбнулся! Слава Украине! Слава Свалки! Слава Свалки! Слава, Столку! Слава, Свалки! Слава Свалки! Не понимаю. Свалки, шоу блять, он говорит? Слава? Слава! Слава, слава! Свалки! Свалки! Да-да-да-да! Да-да-да! Слава, свалки? Да. Да. Пизда, блядь, иди нахуй, пидор! Да ну ты шум? Да ладно, слава блять блядь, переключай его нахуй. Долго баку, суда! А там Мы тебя завалим нахуй! Ты пидорас, Мы тебя бомбами нахуй увалим! Дура какая-то... Ну вырубай нахуй! Дура. Извините, извините, пожалуйста. Извините! Нормально.